Помнишь вечер измрудный И весенних чувств прибой? Как на улочке безлюдной Повстречались мы с тобой. Май юнец любвеобильный Наши души обручил. Марш веселый, соловьиный Вместо Мендельсона был. Летом сладостно мечтая, мы стремились к небесам, Где любовь ворота рая Открывала настежь нам. А порою мы осенний Зонт делили на двоих, Прячась от дождя сомнений, Что внезапно нас настиг. Но пришла зима, И стужи между нами пролегли. Мы расстались, только души разлучиться не смогли.